Ooh mm -hmm. разберем вторую часть, химию элементов, и будем исправлять ошибки в тренажере по химии в Рублевском. Значит, как я уже сказала, эта часть будет посвящена только химии элементов, включающие э, химию неметаллов и химию металлов. На самом деле не так много задач, которые э, где-то с неверным условием или же где условия вообще, задачи, где условия вообще не имеют никакого смысла. Значит, Начнем с самой первой задачи. Это задача из параграфа 22 номер 51. Здесь существует ошибка именно в условии. Для того, чтобы получить тот ответ, который дает нам автор, необходимо изменить массовую долю здесь с процентов до 18%. Значит, мы сразу же будем решать правильным путем и исправьте себе, чтобы массовая доля здесь должна быть равна 18%. Значит, смесь хлора с неизвестным газом, общим объемом 3,53 дециметра кубических, имеет массу 8,22 грамм. То есть у нас есть хлор, есть какой-то газ X, мы его будем так обозначать. Все это вместе имеет объем 3,53 литра 0 дециметра кубических и 8,22 грамм определите малярную массу неизвестного газа если известно что при получении хлора входящего в состав смеси по реакции марганец о-2 с соляной кислотой объемом 50 сантиметров кубических с массовой долей аж хлор 30 процентов и плотностью 1,15 грамм на сантиметр кубических массовая доля аж хлор снизилась и мы здесь будем говорить до 18 процентов причем растворимостью хлор-2 в воде здесь нужно пренебречь Значит, для Сначала давайте запишем уравнение реакции. У нас марганец О2 будет реагировать с H-хлор. Это в принципе способ такой самый распространенный для получения хлор-2 в лаборатории. В принципе используются любые сильные окислители типа перманганат, калия, дихромат, калия, марганец О2 и так далее вместе с H-хлор. В результате этого всегда будут образовываться хлор-2, тут который мы получаем. Вода и соли тех металлов, которые будут входить в состав сильного окислителя. В данном случае у нас будет получаться марганец хлор-2. Методом электронного баланса здесь необходимо уравнять всю вот окислительно-восстановительную реакцию. Мы сделаем это достаточно быстро. Значит, хлор у нас был минус 1, стал 0. Вот этот хлор, который минус 1 у нас и остался, мы его не учитываем в полуреакциях и в окислительно-восстановительных реакциях. То есть он у нас не участвует в ОВР. Также у нас был марганец. Марганец со степенью окисления плюс 4 стал марганец плюс 2. Мы видим, что хлор в данном случае у нас повысил степень окисления, значит, он будет являться восстановителем, он будет отдавать электроны. Значит, от минус 1 до 0 у нас уходит один электрон. Однако в данном случае у нас простое вещество хлор-2, в котором содержится 2 атома. Соответственно, мы должны на эти два атома домножить. Снизу я записываю, что 2 электрона ушло от. От хлор минус 1 к хлор-2,0. Далее марганец был плюс 4, стал плюс 2. Тем самым он, понизив свою степень окисления, принял... 2 электрона, наименьшее общее кратное между двумя этими значениями равное 2. 2 делю на 2, получаю единицу. То есть перед марганцем мы ставим единицу. 2 делю на 2, опять единицу, которую я ставлю только перед хлор 0. Потому что перед H-хлор мы будем ставить по сумме всех атомов хлора в продуктах реакции. Так как частично он у нас подвергся э, кислительно-восстановительной реакции, а часть хлора пошла на образование. Значит, в данном случае у нас 4 атома хлора в продуктах реакции, значит перед хлора я ставлю четверку. И осталась у нас вода вместе с водородом, ставим двойку и проверяем по кислороду, Два атома кислорода в исходных веществах и в продуктах реакции. Значит, мы с вами все уравняли верно. Значит, с чего мы начнем? С того, что у нас неизвестно, какое количество хлора выделилось, но мы можем это определить по снижению массовой доли H-хлора в результате реакции. Значит, изначально H-хлор был, я буду писать в миллилитрах, так проще, 50 миллилитров, 30% раствор, плотность 1,15 грамм на миллилитр. И снизилось, как мы уже сказали, все это до 18% процентов. Значит, начнем с того, определим, сколько изначально было этого аш-хлора. Значит, масса раствора, я здесь напишу аш-хлор, то есть, чтобы не писать какое-то вещество. Мы должны массу, раст, объем умножить на плотность, то есть 50 умножаем на 1. И 15. Получаем при этом 57,5 грамм. Дальше находим массу вещества. 57,5, то есть массу раствора, мы домножаем на изначальную массовую долю, чтобы узнать, сколько было. 17,25 грамм. И тут же нахожу химическое количество. То есть делим мы на 36,5, на малярную массу. Получаем при этом 0,473. Обратите внимание, я буду все округать. По правилам централизованного тестирования, потому что, в принципе, у Рублевского не указано, в каких задачах какое происходит округление, до какого знака после запятой. Где-то это и десятая, где-то это целая, где-то сотая, где-то и тысячная. Значит, это то химическое количество, которое было изначально. В ходе химической реакции у нас какое-то энное количество H-хлор затратилось. То есть я прям так и запишу, пусть химическое количество H-хлор и напишем прореагировавшего, будет Y-моль. Почему Y-моль? Потому что X мы уже заменили как малярная масса какого-то газа. То есть осталось у нас, соответственно, 0,473 минус Y, то есть то, что было, минус то, что прореагировало. Далее, как рассчитать или как использовать вот эту массовую долю? Наша задача э, найти массу оставшегося аж хлор То есть мы от изначальной массы 17,25, я отниму 36,5у грамм. Теперь обратите внимание, что в результате реакции у нас выделился хлор, который в виде газа, он у нас улетучился. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны полностью все просчитать, я лишнее здесь уберу, сколько у нас прореагировало марганец O2, H-хлор и так далее. То есть в результате реакции, если у меня y аж хлор прореагировало, то в четыре раза меньше у меня прореагирует. Марганец О2. И, соответственно, также в 4 раза меньше выделится хлор-2. То есть наша задача найти марганец О2, который у нас добавили в эту систему. Значит, его малярная масса 87 и домножая на 0,25Y. Получаем при этом 21,75Y. И масса хлор-2. 0,25Y мы домножаем на 70. 1. При этом получаем 17,75 у соты грамм. А теперь разбираемся с массовой долей. Значит, 0,18 это масса оставшегося H-хлор 17,25 минус 36,5 у. И мы должны с вами поделить на массу раствора. Что такое масса всего раствора? Это масса H-хлор. Полностью, не только то, что прореагировало, а вообще все, которое мы добавляли. Плюс масса добавленного марганца О2, 21,75Y. И минус улетучившийся H-хлор, 17,75Y. То есть, так как у нас сказано, что растворимость H-хлор-2 в воде примиречь, то мы считаем, что у нас здесь хлор выделяется в виде газа. И осталось нам найти, чему равно Y. Так, значит, мы с вами... 57,5 умножаем на 0,18. Получается 10,35 без «у». Дальше от 21,75 я сразу же отниму 17,75. Это 4. И домножу на 0,18. Получаем мы а, плюс 0,72 «у». Переношу «у» в правую сторону. То есть плюс 36,5. Получается у нас тридцать семь двадцать Значит, от семнадцати двадцати мы отнимаем десять тридцать пять. Получаем 6,9. У отсюда 6,9 мы должны разделить на 37,22. Получаем 0,185 моль. То есть только аж хлор у нас прореагировал. Тогда обратите внимание, хлор 2, сколько у нас получается? Химическое количество хлор 2 0,185 умножить на 0,25. Потому что химическое количество хлор 2 у нас 0,25 у, а у 0,185. Тем самым мы получаем с вами... Следующее значение – 0 целых. 0,46 мой. То есть только у нас образовалось хлор-2. А давайте теперь посмотрим а, непосредственно, а что же или сколько будет приходиться а, на, весь наш, на всю нашу смесь. Да? То есть химическое количество газовой смеси. 3,53 мы разделим с вами на 22,4. 3,53 делить на 22,4 это 0,150 8. Значит, тогда мы что с вами можем посчитать? Химическое количество нашего газа Х 0,158. Мы отнимем 0,046. То есть мы отнимем то, что приходится на наш хлор-2. 0,112 моль. И что мы сделаем? Найдем массу хлор-2 0,046 умножить на 71 так, у нас получается 3,266 а, грамма. Масса газа Х тогда от общей массы 8,22 мы отнимаем непосредственно 3,266. Получаем 4,954 грамм. Ну, я уже здесь ответ сверху запишу. Значит, мы массу должны поделить на химическое количество, на 0, Целых 112. И получаем мы 44,232 грамм на моль. Ну, в ответах там 44. Так, то есть получаем мы газ как СО2. Параграф 25, номер 28. Здесь у нас немножечко не сошлись ответы. Фосфор, полученный восстановлением 221,4 кг фосфорита, содержащего 30% примесей по массе, сожгли в избытке кислорода и оксид фосфора. Опять растворили в 138,6 дм кубических аммиачной воды с массовой долей аммиака 20% плотностью 0,92 г на сантиметр кубический. Определите массовые доли веществ в полученном растворе. Значит, начнем с того, что основным компонентом фосфорита является кальций-3, полу-4,2. Важный. Мы снизу запишем технически, да, то есть массы с примесями, массовая доля примесей 30%. И нам на самом деле здесь можно не записывать, каким образом вообще получали. У нас процесс восстановления в результате получился фосфор. Главное, что соотношение здесь получается 1 к 2. Дальше что произошло? Этот фосфор сожгли в кислороде и получили P2O5. Ну, здесь я уравняю, но на самом деле... В принципе, можно не уравнивать uh, у нас, ну ладно, пусть будет уже так, наверное, проще будет. В результате, uh, что P2O5 потом растворили в аммиачной воде, то есть NH3 и плюс H2O у нас получились какие-то вещества. У нас могут получаться разные соли, то есть могут фосфат, аммония, гидрофосфат, дегидрофосфат, аммония. Пока что что там получилось, непонятно. И мы знаем, что объем 138,6 метров кубических, 20% плотность 0,92 грамм на сантиметр кубический. Значит, во-первых, мы с вами килограммы переводим. В граммы, потому что у нас здесь и сантиметры, и дециметры кубические, чтобы не было путаницы, мы переводим все в граммы, в сантиметры кубические. Значит, масса тогда чистого кальция 3, по 4,2HDM будет составлять 221,400, мы умножим на 0,7. Почему 0,7? Потому что это 70% или от я отняла 30, да? то есть все без наших примесей. И получаем мы 154,980 грамм. Дальше мы находим химическое количество кальций 3, по 4 дважды. 154,980 ну, 154 мы делим на 300, по-моему, 10, но лучше проверить. Значит, 95 на 2 плюс 40 умножить на 3. Да, 310, 154,980 мы делим на 310 и получаем с вами, ну я прям запишу, так как есть, 499,935 тысячных моль. Дальше, химическое количество фосфора у нас будет в два раза больше. То есть я тут же сразу это все домножаю на 2. Получаем мы с вами 999,870 моль. Теперь давайте разберемся с нашим аммиаком, для того, чтобы понять, что находится в избытке, что в недостатке и какие продукты реакции у нас будут вообще получаться. Но мы видим... С вами следующее: что если у меня э, фосфора да, 999 87 то по 2О5 будет в два раза меньше. То есть 499,935. Такое же химическое количество, как кальций 3 по 4 дважды. Так, с чего начнем? Вот здесь. Масса раствора 138,6 мы домножаем на 0,92. Это мы с вами объем, а только еще домножим мы на 1000. Почему? Потому что здесь у нас дециметры кубические, а здесь будут сантиметры кубические. Значит, у нас получится тогда 138,600 умножить на 0,92. Это у нас 127,8. Все хочется сказать 512 тысячных, но 127 512 грамм. Дальше масса вещества 127 512 я умножаю на 0,2. Получаем при этом 200, а нет, 25 502,4 грамма. И находим дальше химическое количество. Мы делим это значение на 17. Получаем 1500... Целых сто сорок одна тысячная. То есть мы с вами понимаем, что у нас соотношение будет один к 3, да, То есть если я разделю на 499, 935, то у меня получится 3. Один к 3. А в каком случае или какие соли у нас получается? Можно сделать следующее. Записать все уровни реакции. То есть P2O5 плюс NH3 плюс H2. Значит, пусть у нас в первом случае будет получаться средняя соль NH4. Трижды ПО4. Ну, мы сейчас все это уравняем. Двоечку, шестерочку. Значит, у нас по кислороду значит, сюда троечку. И проверяем водород. 6 на 3, 18. Еще плюс 6, 24. И тут 24. Значит, здесь у нас соотношение 1 к 6 получился. Дальше. 2 у 5 плюс наш трену сейчас будем смотреть что там с водой будет у нас nh наш 4 дважды аж получит 4 то есть пишу я в данном случае гидрофосфат значит что сюда двоечку четверочку теперь с водорогой с кислородом разбираемся 8 тройку сюда и теперь считаем водорода 4 на 3 это у нас 12 и плюс 6 18 дальше в продуктах реакции у нас соответственно 9 на 2 18 здесь у нас соотношение 1 к 4 и последнее p2o5 плюс nh3 плюс h2o и у нас будет получаться nh4 2 по 4 значит сюда двойку сюда двойку считаем кислороды здесь у нас 8 Сюда ставим троечку. Значит, 6 плюс 6 – 12, и 6 на 2 – тоже 12. Здесь у нас соотношение 1 к 2. А у нас по условию сдачи 1 к 3. То есть у нас будут получаться две вот эти соли. Гидрофосфат и дигидрофосфат аммониум. Вот этот вариант мы с вами убираем, потому что 1 к 6 – это слишком большое соотношение. У нас 1 к 3. 1 к 3 находится между 1 к 2 и 1 к 4. Значит, теперь что нам необходимо сделать? В принципе, здесь вообще можно, конечно, посчитать в виде системы, да, то есть сколько у нас будет приходиться на первое уровне реакции, сколько на второе. Значит, х плюс у у нас 499,935, а вот 4х плюс 2у у нас, соответственно, 1500. 141 да, В принципе, для удобства можно, конечно, округлить, но мы с вами по правилам ЦТ будем решать. Значит, 4х плюс 2 а, умножить на 499, 937 минус х равно 1541. Значит, дальше мы с вами решаем. А, уравнение находим, чему равно х. 999, 87 минус 2х равно 1541. 500 141, значит 2х равно 500 271 и х равно 250, целых 136 тысячных моль, да. Тогда и у нас будет соответственно 499 935 минус 250 136. То есть наша задача определить, какое химическое количество приходится на одно уравнение а какое на другое. 249,790, ну даже тут 780 моль. То есть в принципе у нас соотношение один к одному. Но это и так было понятно, потому что чтобы получить, 2, мне, ой, чтобы получить 3 между двумя и четырьмя, мне нужно взять, соответственно, по 0,5. Значит, теперь какая наша задача? Найти массы наших солей. Я, наверное, лишнее вот здесь вот уберу. То, что нас не интересует. Значит, И начнем с вами с гидрофосфата аммония. То есть я, давайте, знаете, помечу, это соль 1, это соль 2, чтобы не писать. Много-много формул. Значит, х, смотрите, обратите внимание, здесь и х, здесь 2х. То есть 2 умножить на 250, 136. И считаем малярную массу. 95 плюс 1 плюс 18 на 2, это у нас 132. Умножаем. 2 умножить на 250, 136 и на 132. Получаем мы с вами 66 целых, все хочется целых сказать, 66 05. 35,94 грамма. И массу второй соли. Обратите внимание, у нас будет также 2 y То есть 2 умножить на 249,78. Малярку сейчас посчитаем. Значит, 95 плюс 2 и плюс 18 это 115. Получаем с вами 57 целых. Так, что-то я неверно, наверное, посчитала. А нет, все хорошо. 57 449,4 грамма. Теперь, для того, чтобы найти массовые доли веществ, нам нужно найти массу раствора. Из чего будет состоять масса раствора? Из нашего P2O5, да, то есть его химическое количество было 499,935, умножить на малярную массу на 16 на 5 плюс 31 умножить на 2, это 142. Значит, это у нас P2O5. И масса раствора нашего эм, аммиака, амячной воды, 127 512. Ну, давайте посчитаем, чему это все у нас. Будет равно, а равно это у нас все 198 502,77 грамм. Ну и тут же будем находить массовую долю. Каким образом? 66 четыре мы делим на это значение и получаем 33,20. Ну здесь 27 можно округлить, то есть вот это вот. Особо сильно не страшно. Давайте посмотрим, что со второй солью. Значит, 57, 4, 4, 9 и 4 разделим на 198. 902,77 и получаем мы с вами 28,941%. процента. Почему я прицепилась к небольшим вот таким вот изменениям? Потому что если вы будете получать вот вот такой ответ 28,46, в CT вы округлите до 28, потому что мы не поэтапно округляем сразу же до целого числа. И в ответ вы напишите 28. Если вы будете считать, Соответственно, у вас на самом деле правильный ответ будет получаться 29, потому что второе число у нас девяточка, и, соответственно, мы должны с вами округлять уже до целого числа 29, поэтому я здесь вот немножечко придралась к вот этой задаче, что немножечко с округлением вопроса. Но если ты хочешь также решать прекрасные задачи на централизованном тестировании, то записывайся на мой марафон задач 2.0, это уже вторая часть, перевыпуск моего марафона задач по химии, который будет включать 19 различных разделов задач, ты можешь прекрасно все изучить, все задачи, которые необходимы для централизованного тестирования. Каждое домашнее задание будет посвящено какому-то определенному типу задач. Здесь Здесь будут ответы, здесь будут разборы видео по всем темам. То есть обратите внимание, здесь 19 разных видео. Можете посмотреть, какие темы будут включены. Также здесь будет решение домашнего задания. То есть, помимо того, что ты самостоятельно решаешь, ты еще можешь потом себя перепроверить. Большое количество задач для каждого из вас будет посвящено больше 200 задач представь, ты сам решишь около 200 задач. И это все можно решить, ну, плюс-минус за месяц, то есть ты успеешь еще подготовиться к централизованному экзамену. Если возникают какие-то вопросы, вся информация будет по ссылочке в описании. Далее, 25, 25 параграф, 43 задача. Ответ здесь 7,9 литра или дециметра кубических. Какой объем кислорода потребуется для сжигания смеси белого фосфора? Это у нас p 4 и рамбической серы С8 массой 10 грамм, одинаковым числом атомов серы и э, фосфора. И при этом у нас образуется П2О5 СО СО2. Ну, давайте запишем здесь uh, уравнение реакции. Все это уравняем. Конечно, немножко странно выглядит, но тем не менее. Значит, здесь нам необходимо будет найти объем кислорода. Мы не знаем с вами, uh, сколько приходится на P4, сколько приходится на S8. Но у нас сказано следующее, что одинаковое число атомов серы и фосфора. Что мы должны с вами сделать? Здесь применяется... Правило атомарности. Пусть у нас химическое количество фосфора, именно атомов фосфора будет равно, соответственно, х. Тогда P4 у нас будет получаться в 4 раза меньше 0,25х. Теперь то же самое мы делаем с вами с серой. Причем, раз число атомов должно совпадать, значит и химическое количество будет равно х. Тогда химическое количество серы у нас, соответственно, будет 1 разделить на 8, 0,125х. И что мы в таком случае получаем? Давайте посчитаем, чему же будет равно х. 0,25 х я домножаю на 4 на 31 плюс 0,125 х я домножаю на 8 на 32. То есть я нашла отдельно массы фосфора P4 и массы S8. Это у нас равно все 10. То есть 0,25 на 4 на 31 это у нас будет получаться 31 и 0,125 умножить на 8 на 30. 2 у нас получается 32. То есть 31 плюс 32х получается 63х равно 10. х отсюда 10 разделить на 63. 0,150. Ну, здесь 9 моль. Тогда смотрите. Если у меня 0,25х здесь в 5 раз больше. 0,25 умножить на 5. 1,25х. Не считайте сразу же, чему равны вот химические количества по 4 и 8. Если здесь 0,125х, то 0,125х умножить на 8, это будет 1х. То есть суммарное химическое количество кислорода 1,25х плюс 1х, то есть 2,25х. И х мы просто заменяем чем? Заменяем 0159 Получается у нас следующее. 2,25 умножить на 0,159. Это 0,358 моль. Теперь находим объем О2. 0,358 умножить на 22,4. И получаем с вами 8,019 литра. Не 7,9, опять же, прицепилась я к округлению. Так, далее. 26 параграф задачи номер 33 Задача, которая не имеет смысла и, в принципе, решения. Сейчас я сразу же прочитаю условия и расскажу, к чему же она не имеет смысла. Значит, плотность газовой смеси, состоящей из оксида углерода 2, то есть СО и кислорода, здесь будет просто реакция. Значит, плотность по водороду равна 14:9. Сразу же, что можно сказать, зная плотность, газовой смеси относительную плотность мы можем найти малярную массу всей смеси и в принципе найти соотношение вот этих газов в составе смеси через некоторое время после начала реакции между компонентами образовалась газовая смесь то есть здесь у нас происходит химическая реакция я здесь напишу дробный коэффициент получается co2 то есть у нас как-то частично наши исходные вещества переходят в продукты реакции, в которой массовая доля, я специально записала, так как и есть, атомов кислорода равна 77, 85 Но ну, здесь, быстрее всего, имели в виду, что это в процентах, что проценты там не стоят. Определите выход СО2. Дело в том, что в результате химической реакции массовая доля атомов кислорода не поменяется. То есть сколько было, столько и останется массовая доля. Поэтому эта задача не имеет смысла. То есть э, здесь ничего не поменяется. Она и была изначально 77-85, и такая же останется. Поэтому решить эту задачу, к сожалению, невозможно. То есть мы ее просто пропускаем. Здесь что-то не так с условием. Далее, параграф 29, номер 9. Здесь не сошелся ответ. Ответ вот 114, тот, который приведен Именно в задачнике. Какую массу цинк-ОН OH дважды нужно добавить то есть нужно будет находить массу к 15,6 граммам алюминий OH трижды, чтобы после прокаливания до постоянной массы, масса продуктов составила 80% от первоначальной массы гидроксидов. То есть мы с вами записываем уравнение реакции. При прокаливании малорастворимых и нерастворимых гидроксидов и амфотерных гидроксидов у нас образуется оксид и, соответственно, вода. Алюминий 2 у 3 здесь и вода. Все мы это уравниваем. Теперь, значит, почему остается 80% от первоначальной массы? Потому что вода у нас будет, ну понятно, при прокаливании она будет улетучиваться, оставаться будут только наши вот эти оксиды, Цинку алюминий 2 у 3 Значит, мы с вами можем сделать следующее. Пусть масса, то есть то, что нам нужно будет найти, цинку, аж дважды будет равна х грамм. Тогда, что мы с вами понимаем? Масса... Всей нашей смеси будут составлять 15,6 плюс х. Тогда масса воды, которая улетучилась, это 20% от этого. То есть 0,2 умножить на 15,6 плюс х. Ну, и мы сейчас посчитаем. То есть это 3,12 плюс 0,2х. Мы на самом деле не знаем, сколько откуда будут уходить, поэтому так пока что и оставляем. То есть вот эта масса будет непосредственно воды. Можно, в принципе, это все поделить на 18 и найти химическое количество воды. 3,12 разделить на 18, получится 0,173 плюс 0011 моль. Теперь, значит, химическое количество цинк OH дважды необходимо найти. Х мы делим на малярную массу, которая равна 99. 1 разделить на 99 это 0,0,1х. То есть это то химическое количество, которое у нас было, да? И, соответственно, с учетом стихиометрических коэффициентов воды у нас получится столько же. Теперь, что касается алюминий, OH трижды. Значит, 15,6. Сейчас мы все запишем. Мы делим на малярную массу. 17,3 плюс... 17 умножить на 3 плюс 27. Это 78. 0,2. Если здесь 0,2, то здесь, соответственно, 0,3 с учетом стихиометрических коэффициентов. И что у нас получается? 0,0,1х плюс 0,3 да, у нас должно получаться 0,173 плюс 0,0,11х. Теперь мы с вами с х в одну сторону, без х в другую сторону. Значит, у нас здесь 0,0,0,1х, потому что мы отнимаем. И от 0,3 нужно отнять 0,173. Получаем мы с вами 0,127. Х отсюда 0,127 делим, делим на 0,001, получаем 127 грамм. То есть это и есть масса нашего цинку аж дважды, но не 114. Так, еще одна задача из вот этого 29 параграфа, номер 25. Здесь неверное условие, опять же, какое оно должно быть, непонятно. Я уже тут его меняла-меняла и все равно к тому, что нужно, не пришла. Гидроксид натрия, массой 13,3 грамма, полностью израсходован при взаимодействии со смесью меди, железа, алюминия. Ну, мы прекрасно понимаем, что это у нас взаимодействие здесь с алюминием. Здесь на самом деле не указано в растворе, в расплаве. Ну, так понимаем, что в растворе. В любом случае химически будет происходить так, что у нас рассказано, что полностью у нас прореагировал гидроксид натрия, значит мы будем считать, что по нему можно, скажем так, считать. В результате у нас получается натрий 3, алюминий УА OH 6 раз и плюс выделяется водород. это все необходимо здесь уравнять я уже это быстренько делаю дальше значит для хлорирования этой же смеси металлов а, требуется 12 5 сантиметров кубических я сразу же задумалась о чем здесь у нас нормальные условия то есть это газ обычно у нас 22 и 4 до да, используют дециметр кубический на моль то есть здесь сантиметр кубический ладно ну, запишем уравнение реакции. Значит, медь плюс хлор-2 получается купон, хлор-2. Дальше, железо, когда реагирует с, хлор, с простым веществом, с хлором, образуется феррум хлор-3. Все уравняем. И алюминий реагирует с хлор-2, получается алюминий хлор-3. Двоечки здесь выставляем, двоечка, все. Хорошо, значит, вот этот хлор 12,5 сантиметров кубических, это первое, что меня смутило. Дальше, или вот такой э, объем аш-хлор значит, медь у нас аш не реагирует, железо плюс аш-хлор, получается уже ферум хлор 2, и выделяется водород, и дальше алюминий плюс аш-хлор, получается алюминий хлор 3, и плюс H2. Все это мы, конечно, уравниваем. И здесь у нас что получается? 343,64 сантиметра кубических, 10%, плотность 1,1 грамм на сантиметр кубический. Определите массовую долю металлов смеси. Значит, первое, что мы можем вообще сделать, это найти массу алюминия, но ну и, в принципе, по химическому количеству натрию H. Поэтому мы находим химическое количество натрию H. В принципе, тут вроде бы... Все логично. 13,3 я делю на 40. Получаем при этом 0 целых. Я ставлю все знаки, поскольку за пятой 4 здесь 0,325. Теперь что я делаю? Умножаю на 2, делю на 6. То есть у нас 3 раза меньше становится химическое количество алюминия. 0 целых... Ну, давайте 4 будем, чтобы уже прям точненько было 4 знака после запятой. Окей, хорошо. Значит, такое же химическое количество у нас будет э, нашего алюминия во всех оставшихся смесях. Потому что одна и та же смесь у нас подвергается разным взаимодействиям. Далее, потому что, видите, у нас здесь или сказано, значит, то же самое с тем же самым соотношением будет просто в другие реакции вступать. Теперь... Давайте вообще посчитаем общий, а, общее химическое количество хлор-2 затрачено на эту реакцию. Первое, что я сделаю, я посчитаю так, как и есть. То есть, чтобы мне... Перевести в дециметры кубическими нужно разделить на тысячу. Первое, что меня смутило, если я разделю на тысячу и буду находить химическое количество, оно у меня суммарно получается меньше, чем химическое количество всего, ну скажем так, хлора, которая пошедшая на алюминий. Но в любом случае должно получаться больше. То есть... Здесь быстрее всего имелось в виду вот так, дециметров кубических. Ну ладно, давайте тогда так считать. Если мы предположим, что у нас указано здесь дециметров кубических, 12,5 делю на 22,4, получаем 0,558. Хорошо, находим химическое количество по уравнению реакции с алюминием нашего хлора, то есть умножаю на 3 и делю на 2, получаем 0,1662 моль. То есть весь оставшийся хлор, который вот здесь, вот, то есть 0,558 минус 0,1662. Это то, что будет приходиться на мете железа. 0,3918. То есть это хлор, который пошел вот сюда. Окей, значит, Меди э, мы пока что не знаем, как определить, используем аж хлор. Что я делаю? Нахожу массу раствора, Все по делится триста сорок три, шестьдесят четыре сотых домножаю на 1,1, Получаем мы триста семьдесят восемь, четыре сотых грамм. Дальше находим массу вещества. Это значение я домножаю на 0,1, получаем 37 семь. Целых 8 тысяч И нахожу химическое количество, делю на 36,5. Получаю 1,036 моль. Хорошо, мы можем понять, сколько аж хлор пошло на реакцию с алюминием. 0,118 умножаю на 3. Ну, умножаю на 6, делю на 2, то же самое, что умножаю на 3. 0,3324. Значит, химическое количество, которое пошло э, ашлор на железо, это 1,036 минус 0,3324. 1,036 минус 0,3324. 0,7306. С учетом стихиометрических коэффициентов химическое количество железа будет два раза меньше. 0,0. 3518 ну хорошо значит у меня железо здесь тоже такое количество и смотрите что я делаю перехожу к хлору, то есть умножаю на полтора и получается у меня 0,5277 если на реакцию с медью железом должно максимально уходить 0,5 3918. То есть здесь что-то с условием в этой задаче, потому что цифры вообще никак не пляшут, не сходятся. Возможно, здесь что-то вот не то с хлором, да, просто с хлором тогда, соответственно, будет ну, что-то получаться. Какие должны быть точно значения, непонятно. Поэтому эта задача, к сожалению, не может быть решена до того момента, пока не будет правильное условие представьте себе на этом все то есть это все эти ошибки которые встречались э, в разделе химии элементов следующая часть будет посвящена органической химии